Вы думаете, что-то я вырядился. Лето на дворе. Сейчас станет понятно. Вот. В доме стали появляться все чаще усы, А это плохой признак. Боимся, что пытаясь найти выход из дома, оса может разозлиться и напасть. Говорят, она может укусить несколько раз. Да и укус ее очень болезненный. У нас уже был такой опыт к сожалению без помощи доктора тогда не обошлось жена отправила меня в тыл врага на чердак но пометуя о том случае я не бросился в атаку я сначала приобрел средства защиты на комарник только он меня может спасти в случае боевых действий также одел сапоги две куртки скажу вам по секрету двое штанов и вот перчатки резиновые которые после не смогут прокусить и вот только такая экипировка может спасти меня вот так перчатки разного цвета своего размера не сумел найти э, на наоборот одеть не сумел найти своего размера резиновых перчаток ну что ж на чердак Пару лет назад, вернувшись домой после двухдневного отсутствия, мы обнаружили на полу две или три сотни мертвых ос. У нас был шок, каким образом такое количество ос попало нам внутрь дома. В дальнейшем, анализируя происшедшее, мы поняли, что осы завели гнездо у нас на чердаке и попали внутрь дома через подвесной потолок. Но почему все обитатели гнезда избрали этот путь, для нас осталось загадкой. Ага. Вот он где источник опасности. Два больших гнезда, ну, два таких еще небольших, но два огромных один с мяч. Если я сейчас должен ликвидировать. моя задача каким-то образом оценить от крыши эти гнезда, поместить в с водой. Попробую что сделать. Я вроде бы Защищен основательно. Так. Так. Так. так. Вот там еще одно большое, ну, поменьше, поменьше не страшно. Большой, да. не наблюдается ответных действий со стороны ос может быть это старые гнезда не знаю ну вот боевая операция завершена с нашей потери небольшие сломан микрофон я сначала подумал почему осы не проявляют активности, и спят что ли Наверное, так и было. Спустившись, я заглянул. Они там жужжат. Ну, победа за нами. И еще я вам хочу рассказать небольшой о небольшом лайфаке. Один мой знакомый пчеловод рассказал, как можно избавиться от ост. Необходимо недопитую бутылку пива оставить открыто в месте обитания ос. Пчелы в бутылку не полезут, а осы полезут. Но выбраться оттуда они не сумеют.